Эй, hey. всем привет, народ! Ну чё я тут еще чуть больше качества выкрутил. Ну прям я не знаю. Сейчас, короче, буду проверять, смотреть вместе с вами. Ну, должна быть картинка, по идее, прям вообще такая. Чики-бомбони, да? Сейчас мы это и узнаем, сейчас мы это проверим. Сейчас она загрузится. Посмотрим, как оно там чё Вот. Столкач. Если я смотрю, он там заходит, так нормально. Посмотрите на него идут. Так что. Мне не игра по кайфу, вам по кайфу. Я надеюсь, вы подпишитесь, лайк поставите. Вот. Хочу уже наконец-то добить 2000 подписчиков. Это прям мое желание. Вот. Будем добивать вместе. Ну что, давай, погнали, погнали уже. Загрузки тут идут всякие. Нормальные. Кстати, мод, если понравится, там ссылка на скачивание в описании. Там же еще и ролик будет прикреплен с инструкцией, видеоинструкция, как установить. Там, по-моему, на восьмой минуте надо отмотать тот ролик, чтобы понять, как устанавливать. Потому что там сначала идут типа обзор на этот мод, там такая вот нарезочка. Но это типа не мой, и он там от другого ютубера какого-то. Вот. Так. Ну, картиночка, вроде все нормально. Все топ топовенько. Так, так, так, так, так, так. Вроде не встает. Окей, супер. Чики бомбони, я бы сказал бы. Там мы с этим доктором поговорили уже, да? Ой, блин, опять музыка. Давай-ка, короче, потише сделаю, опять же. Ну, это какая-то вечная проблема. Я не знаю, я захожу. Вот зашел, короче, перед записью прям в меню. Сорел, оно там на минимуме стоит, оно нормально стоит. Вот в игре оно почему-то переключается. Не знаю почему, не, не спрашивайте. Так, Сидоровича, уничтожить мутантов. А что я тут не сделал? Защита интересов. Поэтому Ханни прям еще пытается навредить его бизнесу или людям. А, это, по-моему, там бандюка просил убрать или кого-то он там... Ну, пофиг, мы сейчас уже на болотах там возле... Ой, господи. Возле деревни новичков там пройти. В общем, недалеко бежать. Так, братан, я думаю, ты как-нибудь там нагонишь меня, да? Ты у нас способный. Где-то там бежишь. Ну, вот сейчас вот здесь. В мосту там пускай лучше нас нагонит хотя я стою по моему в зоне где фонит мне тут желательно не стоять бы то сейчас облучусь и буду светиться надо еще немножко веса так таким образом уменьшить выкурив сигаретку Вон там, я уже слышал, он позади меня где-то. По-моему. Ладно. Давай, пошли через воду. Неписи тут через воду не ходят почему-то, не нравится она им. Думаю, слишком зараженная. Так, давай сейвик. А -а -а. Нам тут выйдет тупо прямо, да? Тупо прямо. Так, да, и тогда выйдем. Шо, погнали. Здесь еще фонит Ля, будем светиться. Сколько много на фанилах? Не вообще фигню. <кười> <кười> Ой, приболел, по-моему, немного. Я, кстати, сама так прям не выходит. Ну, я вроде там не особо много. А тратить на это целый флян как-то не особо хочется. Блин, опять у меня выдосливость закончилась. Ты же там энергетик пил, но... Не особо-то оно и помогло, скажем так. О, догнал нас. Молоток. Ну, что, часть побрать можно было дать, а потом забрать. Ладно, я не хочу так, на самом деле, возвращаться уже там. Я вот ему уже калашников подогнал там. Ну пока. Вернее, он сам подогнал... Сам подогнал себе. Даже не спросив разрешения. Ну я и не против был, в принципе. Не, не. Мистер Аномалия. Так, в этой же деревне никто не сидит. Никакие там бадюки. Опа, опа, опа, опа. Там братки идут. Так, ну-ка давай-ка осторожно. Блять, братан, не пали контору, мы тут без ухрытия. Блять. Ах ты, жопа, блядь. Взял, завалил моего пацана. Крест так а где брат кинешь? Там шли? Что давай ко с этой стороны? А? Братва? братку не видишь а где братва ну, там три пацана шло так давай-ка опять музыку потише кто какая-то там прям играет опять там жалоба конечно прилетит мне, кстати, вот на первый видос, при... как, не на первый видос, э... короче, было прохождение до этого, но я думаю, кто, зн... кто смотрел, тот знает. Э... Я выложил, короче, там, о, инструменты, нормально, два видео. И, короче, на второе видео мне прилетело, короче, по авторским правам, блядь. Типа, жалоба, э... контент, типа, там, имеет авторство, да, Ну, типа, правообладатель разрешил его использование. Но я почитал, типа, что это за фигня такая. Типа, лучше с такой штукой не шутить. Можешь потом, короче, с... прилететь на канал. Ч посерьезнее, типа, правообладатель, типа, сейчас разрешает использование. но ну, там, допустим, если видос там наберет нормально потом просмотров, ну, допустим, то потом, может быть, могут быть претензии, короче, к тебе из-за этого. Типа, жалобы, там, ну, знаете, короче, YouTube, такая вещь. Так, у меня уже сейчас перегруз, блядь. Наверное, за инструментов, да? Давай водичку попью. Потому что она не особо поможет. Ну, радиатор чуть выйдет, может только. Д-дх. Только радиацию. Только ее родную. Бар, деревья. А, тут проводники еще есть точно. Можно было воспользоваться. Воспользоваться. Так, выходить по квестам. Что, радиацию там вывела? Вообще вывела. Водичник чуть попил и все. И все, чики бомбони у него. Шмеккеть бы, вот было бы прикольно. Опять музыка, это блин, там забывает такая. Давай потише ее. Слушай, мы что, тут... а что нам продать можно? Ну инструменты, инструменты можно технику, вот грубые работы. дам короче, технику, да, инструменты. Ну и мутанские вот эти вот части продам. Кстати, у меня почти 10 нашивок, то вот тоже вот по квесту. есть у меня там 7, 7, нашив... 7 нашивок бандитов. Так что живем, пацаны. Будет еще квест, будет еще денежка. Я, может, то искрес по на какую-нибудь другую. Поинтересную пушку возьму. Майкл запыхался. не Ну давай, пешочком, аккуратненько. Потихонечку. Не спеша, так скажем. Ну давай, мы почти пришли. Ну давай, ножками перебирай. Шаг за шагом, по F5 нажал. Господи, ну ты, блин, издыхлик. Покормить тебя, что ли. Вертолеточ. Где он? Где-то там летает деревьями. Это какой-то вездесущий вертолет, я не знаю, он везде преследует. Давай этот ящик разобью. Фонарь. Да, пофиг, продам уже, что тут тянуть, да? здорово мужики как оно сидят пацаны на картах и на шалом шалом так давай я тебе попробую надо передохнуть что починить требует не мужик эти инструменты притащил Работа. Для грубой работы. Давай. Я выполнил задание. Все. О, здесь косарей слушай дал. Вообще отлично. Так. Э -э -э так, так, так. Ну, вес мы уменьшили. Свой. Да. Отдавь, давай, ты у нас части мутантов покупаешь, вроде. Ой, мясо давай сюда. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ну просто от лишнего веса избавиться. Но деньги, я так понимаю, тут не особо проблема. Лексагон 7.62 на 39. Если какую калаку возьму на 7.62. А я, наверное, не хочу. Я не хочу себе калашников на 7.62. Вообще, какую себе такую м взял бы. Хочется просто. Лео, МР 133-я. Это в качестве дробовика. Ну она вроде там сколько она там? 4-зарядная. Не, 6-зарядная. Вообще такую взять. Или спас? вас 26 тысяч. Блин, ты, хочу м у тебя есть вообще патроны? Под... Нет, какая нахрен М-ка? Подожди, ты себе костюм купи, блин. Дядька. Ящер. Заря. че там, блядь, на переносимый? Вот. Кочевник. 60 косарей стоит. Ну, пока не заработали Это вот надо сходить. Так, патрона, патрона, патрона. Давай, ПС ки. Давай, АПС короче, сюда. Аптечки мне хватает, аптечки хватает. Все. Заебись. Давай вот это вот забирай там Все. Заебись. Немножко патриков есть. Калашников можно зарядить надо. Не, Калашников. Не, надо зарядить. Ну, три патрона докидал. Нормасик. Все, пошли к Сидоровичу, там сдавать плесты. потом уже будем разбираться с костюмом. Короче, да, костюм это вот первое очередное, что нам надо чтобы переносить больше хабара я не знаю все шторм в течение 13 часов короче ждем ждем все шторм ну, кстати да что-то вот так уже так нормально походили еще пока не выбросов там ни все штормов не было все равно запыхивается, да ну 35 типа почти перегруз ну у меня тут все нужно, у меня тут э, херни нету. Херни у меня тут нету Вот, что бы я взял бы еще, наверное, сишки какие-нибудь такие по мелочи радиацию увозить. О, блин, только вспомнил про радиацию, вот уже хватанул немного. Ну, сколько там? Ну, 18. Так. Ну хорошо тебе, да, налегке идешь. Меня тут тащи Останавливайся. Ну вот что у нас тут, в сундуке? Вот было бы, конечно, неплохо еще кое нибудь э, с инструментом найти. Там бы еще 10 косалий подлутал бы. Так, я хотел еще избавиться от СКС. Сколько бы она-то мне стоила? Ну, я дал бы, мне там за нее там, не знаю, 80 каких-то. Ну, короче, все в дело уйдет, там, все в костюм. Так, тут аномалия, осторожнее. Так, вот еще аномалия. Ой. Ну, ч ⁇ графончик нормальный там, вроде, ничего не должно приселить. Я в следующем видео еще чуть-чуть подхручу, я не знаю, но буду стараться там прям вообще на грани, на грани. Братан, а с кем ты там, блядь, пошел уже воевать? Кости, конечно, нескромный вопрос. Ау, блин, братан, извини, я понял, ты там просто в кусты отходил, да? Я понял. Сорян, что отлег, мы тут просто уже пришли бы уже там. Я тебя сдал бы, ты уже сходил бы там в кусты. Если прям очень крепкоеровал. Я понимаю, что путь, конечно, не близкий был. Ну, ты уж как нибудь Потерпи, пожалуйста. Тем более я тут снимаю, люди смотрят, знаешь. Ой-ой-ой-ой-ой. Это меня сейчас что облучило, что у меня картинка стала такой? И это у меня кп-шка просила. Да вроде все нормально должно быть. Чего это оно тут покраснело так немного. А, еще надо этой тетке, короче, нести ее тоз. Блин, подруга, ты, я смотрю, вообще офигенно занята. Деловая объем колбаса. Так, эти вот свисты надо, знать. А так, я выполнил. 6,200. Так, ладно, я к тебе потом подойду. <свят> <свят> Извиняюсь, кашлю, ну... Но... Давай, я выполнил. все, избавились от человека, которого хотел очень сильно в кусты. Так, ну пошли к Сидоровичу. Дорогой Сидович, Да, нормально, во. Выполнил задание. Ну, кстати, я тебе еще одно задание должен. Давай, прикуплю тебя. Сколько ты весишь? пятьдесят 0,54. Ну вещь нужная там, если где поспать. Я даже не знаю, как будет. А у тебя сколько костюмка и хачебник? 60 тысяч. А у того, по-моему, 62, да? Лучше, а рюкзак, может, побольше. Полевой рюкзак. Это вот тут у меня полевой рюкзак. Охотничий. Его за подъем плюс 21 Не одинаковые, но с этого, типа, можно там посрезать больше частей мутантов. Противогаз, что? Противогаз я какой взять? Типа деньги я еще сейчас подформлю. Вот против радиейки там. Плюс 21 радиация. Плюс 35. Ну, кстати, вот этот противогаз, мне кажется, получше. ГП-5. А моя сколько держит? Ну, моя фермия держит, да? 10 там. Давай, короче, подожди, я вот это вот что. Ещё... О, еще лучше. Ну что, что экономить, да? Это уводить постоянно, эту радиацию не надо будет. ПС-очки? БП, нет, давай, уже пс ки ЖПС-ки, короче, давай мне. Я тебе, короче, SKS свой отдаю. Вот так вот отдаю. Блин, ну патроны нужны, блин, как бы, тут как ни крути, надо квесты выполнять, стрелять там, все такое. Сишки у тебя есть, короче, братан, вот, Петр Первый. И дешевенькие, простенькие, вот, три пачки себе сразу. Спички, а, спички, спички, спички, спички, спички. Я, братан, уже зажигал, какая есть, а? А у тебя спичек нету или я слепой просто? О, сигары у него там есть. Кубинские сигары, кстати, дешево что-то стоит. Ну, братан, ну блин, как это у тебя, блядь, нету спичек никаких? Что за глушак? АПБ. Это 9 миллиметров, я понял. же такой себе у тебя ассортимент, я тебе скажу. О, подожди, охотничий нож. дичи не пригоден. Тоже непригоден для разделки крупной дичи. Надо, наверное, у охотников брать. Мультитул. Блин, а мультитул, кстати, вот вещь полезная, надо взять. И разбирать там всякие ненужные вещи. Что-то контейнеры для артефактов. Ну, смотри, пока менять я не намерен. Братан, ну, блядь, дай ты мне, сука, где-нибудь там спички какие-нибудь. Зажал, блядь. Давай уже, так, бинты, бинты. Кстати, у меня бинтов нету, да? Давай вот так вот. Что это такое? копченый лосось. Это тешево стоит. Ну, хавка, у меня там все, в принципе, есть. Да, да. Детектор свой обновил бы, я не знаю. Вот так, давай, короче. Возьму получше. он медведя возьму. Все. Так, а ты мне слушай, задание новых не выдашь. И может еще пока придумать. Воену мне покой не дает, мне нужно, чтобы султанские братки меня оставили. Нет, ощущение, что у меня на затылке мишень нарисована. Не, ну пофиг, короче, на их всех. Па-па-пам. По-па-пум. Так, подожди, противораз давай. Вместо моего Такого вот этот получше надену. А тебе свой отдам. Пойдет, пойдет. Сибирич доволен. Все. Нормас? Нормас. Патронов у тебя взял я. 102. Ну, блядь. Еще чуть-чуть. Все, вот так вот. Прям, прям вообще идеально. Я бы сказал бы. Прицелов на колак у тебя нету. Все, все, все. Пошел, пошел, блядь. Давайте не кашлять. Что, дашь пьес какой-нибудь? Ничего нету у него, да? Подожди, радиация есть. Ну, мало ее, пофигу. Да, я вижу, вижу. Не мешаю. Работа? Еще какой-нибудь. Не, нету. Па-па-пам. А вам, братва? Надо что-нибудь. Индорбус болтать не хотят. Слушай, все вопросы, к и что? Ну привет! Работа? Нет у него, работали меня. Ну что это надо, наверное, куда-нибудь в баг долго шамать, и тем более у меня там квест висит. Я, конечно, подойду, поинтересуюсь еще у этого дяччика. Он Все, я понял, у тебя своего мнения нету. Все, искресечек нету. Вот есть калашников. Калашников нас устраивает вполне, да, устраивает. Двигаем, короче, в сторону бага. Кстати, по-моему, там в баре у нас... Там есть еще, короче, с кем поговорить. У нас там наводка, по-моему, да? Где там баг? Да, вот, короче. Петренко, короче, поговорить с Петренко. А у нас, кстати, там... О, подожди-ка. Это вот наша цель. Защита интереса. Ну мы, короче, с ним сближаемся. Короче, сходим, там ликвидируем цель, скажем так. Заодно по дороге. вот. и потом к Петренко на бар. Как там что, мутанты ходят, что ли? Возьми никого. Хотя если оно серое, это типа держит, держит, я так понимаю. Это типа за счет моего противогаза, наверное. Так, тут же никого нету? Ну, вроде никого. Артефактов тоже нету это надо, короче, ходить в эти аномальные поля. Ну, я, короче. Займусь поиском артефактов. Наверное, только после выброса. Как, он, как вот он будет, так я и пойду потом после него. Каким-нибудь ближайший там побыщу. Ну а что ближайший? У, у меня только один контейнер. Просто в одну ближайшую аномалию сходить, там какой-нибудь артефакт выловить продать, там, может, еще раз бегать куда-нибудь, не знаю. Ну, я с собой таскаю контейнер, чтобы, типа, может, там, по дороге еще нашлось бы. Вот буду пробегать там. Может, утону что нибудь А что мне по баблу? 22 тысячи. Вот Он хотел себе костюм, но купил противогаз и патронов. Ну чё, пофиг, противогаз тоже вещь хорошая. Главное, чтобы радиацию держал, да? Ну, костюм, который за 60 косарей мне тоже, как бы, нужен. Чтобы можно было побольше груз затягать. Так, тут же мутантов нету никаких. Вроде нету. Ну, радиация есть, да? Но она нас не пробивает пробивает чуть-чуть костюм потому что хреновый это начальная это курка новичка о мы поголодались немного давайте мяска старенького как ты любишь вот тебе пить хочет папа пам а вряде с водой у нас все да Ничего, ну, до да бага, я думаю, дотерпит. Да Дорогой мистер вертолет! Ты же по мне стрелять не будешь? Он в принципе по мне не стреляет, типа, пока я по нему там не стреляю. я точно воды нету никакой. Точно нету. Ладно, пофигу. все нормально. Вы кто вот это военные тебя, на. Ну, давай да давай сейчас выйди только на тебя, ну, сейчас полут выйди только тебя, кроешь, теперь, сколько их там двое трое Еще есть желающие? Ох, ебать. Я вертолет расстроил. Блять, у меня что, клин, что ли? Давай, жри, аптечку. Блять, и как мне теперь проходить? Ох ты ж попа, блин. Такая... вертолет меня такой, типа, не атакует. Эти атакуют. Ну давайте уже, блядь, думать что-нибудь, пока я музыку потише сделаю, ладно? Пофиг не на этих военных. Сука, и ебучий клин. И сейчас мне этот вертолет начнет ебать. Не, надо калашников обновлять, а то этот, блядь, какой-то... Ебать! Это граната, что ли, была? И он, такой подставы я явно не ожидал <смех> Замес пошел Ну-ка, ну-ка, ну-ка, давай-ка Нет, ну сначала он такой, типа, клини Там с первого патрона, или что там Косечка, то есть, была Сека. Есть еще? Больше никого. Ч ⁇ по хп? -шти? А, давай еще одну. Нет, еще одну не хочет. О, братан. Тут ты, мне кажется, принес что мне надо было. О, поесочки. Шлемак. А, музыку громкую Музыку громкую себе оставь, пожалуйста А Носкар у меня есть? Да, у меня есть патроны Давай вместо что то дюрза Или как оно? ПММ Ну-ка давай-ка заценим Ну, конечно, прицельчик я другой поставил бы какой-нибудь Сейчас мы твоих братков посмотрим Что у них есть Ля Тоже богатые Он вот сейчас опять наберу, блин, всякого. что то пл да? да? ли лебедь его. Вот самый. Берил. Па-па-пам. Ну, я не знаю, ну, 21%. А я смогу его починить? Наверное, вряд ли его смогу починить. Бывает, нашивки... Разобрать. Разобрать. Да, пофиг буду разбирать их, короче. А чем чем ты стреляешь? 56. Ну, кстати, он получше моего калаша, так что. Он мне хорошую службу сослужил, но его разберу, наверное. А запчасти на нем все, в принципе, такие себе. Ой. Давай выброшу. Да, пофиг, все это выброшу. чем мне тягать этот мусор, да? Блин, ну я хотел РБИ к себе. на продажу, короче, будет. Покажи мне калашников лучше. О, РПКшечка. А что-то, магазин 60 нет на нем еще стоит. Братан, чем ты порадуешь? Да, ни чем особо, да. Что это за звуки, блин? Стремные какие-то. Ну и все. И заебись, короче. Нормально подлутались. Ну чё, может на этом серии уже закончим, а? Что думаете? Я думаю, можно закончить. Ну, а вам спасибо за просмотр. Ребята, лайкосить. Надеюсь, качество видео зашло. Ну вот, как и сам контент. Все, Всех люблю, всех целую, всем пока.